Всем привет, с вами Макс Репьев, мы находимся в одном из моих любимых комплексов, где у меня у самого есть квартира, это Альпийский квартал, здесь, как вы знаете, недалеко до центра, вот, в принципе, жилой комплекс Парк Горького, там и располагает центр, мой любимый Red Буфет, пешком до сюда идти 15 минут. То есть завтраки, сырники, кашки. Прям И здесь я покажу вам квартиру, которая реально честная. По цене одно из недорогих предложений в альпийском квартале среди однушек. Но сначала я хочу показать вам, что здесь, значит, детские площадки. Огромное количество коммерции. Вот уже прорабудь зашел. Там, значит, аптека есть. Какой-то магазин именно для животных. Курилочки продают, если хотите. Кафешку я, вот честно говоря, все жду, но пока еще что-то не нашел. Перекресток уже запустился. И, в принципе, из этого комплекса можно вообще не выходить, если есть такое желание и тусоваться в нем, но именно когда полная коммерция сюда зайдет, там будет кафе, можно с ноутбуком спуститься, поработать туда, потом назад в квартиру подняться и так далее, прогуляться там по центру, если уже захотите выйти. Самое главное, что вы должны знать о районе, что здесь есть четвертая городская больница, садик, школа. Рынок ареда, то есть свежие продукты, овощи, фрукты, без всяких проблем можно купить. А в центре у нас находится огромное количество баров, ресторанов. То есть со своей женой можно спокойно выйти. Если хотите, можете на такси, конечно, доехать, но можно и пешком добраться без всяких проблем. И вернуться потом по теплому сочинскому вечеру тоже будет, знаете, хорошее удовольствие. Короче, комплекс на равнине, это его большой кайф. И вся инфраструктура именно центрального района Сочи вам здесь предоставлена. Ну, это все, как говорится, лирика. Пойдемте в квартиру, я вам ее покажу. Мы, господа, с вами оказались внутри самой квартиры, и это распашонка, 63 квадратных метра, причем очень качественно, так и светло сделано. Мне очень нравятся вот эти кремовые оттенки, посмотрите в спальне, посмотрите на эту кремовую, очень круто смотрится, вот эти вот шторы в такой, кремово-серый, ну действительно, прям смотрится хорошо, создается уют. Это вот, значит, такая гостевая спальня, она большая. Ну, вот сюда можно вот еще телевизор какой-нибудь повесить, и это у вас будет такая зона для того, чтобы сидеть, смотреть любимое кино, может быть, там вино попивать и так далее. Вид отсюда открывается именно с этой части на территорию Альпийского квартала. То есть вышли, посмотрели, Мишеньку позвали, значит, домой, и он у вас зашел. Да, на обед. Вот. Но комната прям просторная Некоторые люди именно в этой части делают себе кухню Потому что здесь есть второй стояк коммуникаций Но Здесь вот прям, ну мне нравится Значит с этой стороны у нас санузлы Здесь у нас ванны Все расположено, очень правильно спрятана стиралка Теплый пол И разделенный санузел То есть здесь у нас вот находится унитаз И вторая спальня Выглядит она вот так Чуть-чуть меньше размером, но на самом деле больше не надо. И в этой части у нас расположилась кухня. Кухня-гостиная. Такая на ну, квадратов, наверное, на где-то 17, может быть, 15. Небольшая вот такая зона готовки. Здесь обеденная часть. И самое главное, что из этой квартиры открывается замечательный вид на закат. Как вам? На самом деле здесь так-то очень хорошо еще и море видно, но сегодня у нас просто контраст не передается, то есть примерно вот такая полоска вот здесь, здесь Тут все это есть вот, господа, значит, на сегодняшний день вот эта квартира стоит 21 миллион рублей и это одно из самых недорогих предложений на сегодняшний день именно так, чтобы был вид на закат чтобы был хороший именно такой теплый ремонт, здесь, конечно, некоторые предметы интерьера можно убрать, но тем не менее, квартира реально достойна внимания welcome ссылки указаны внизу в описании к этому ролику Звоните, пишите. Вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока.